Итак, друзья, всем привет! Мы сегодня снова на даче. Как вы видите, у нас появилась новая обновочка. Это замечательный казан на 16 литров с шумовкой, с половником, со специями для... Плова! он еще не обожженный, как вы можете заметить, мы это будем делать для вас на видео. Сами будем делать это в первый раз, ни в коем случае не претендуем на истину, просто покажем, как мы его будем обжигать и будем в нем готовить. Но, возможно, это будет чуть-чуть попозже. Сегодня в руках у меня водосточная система для нашей крутой беседки. Я вам покажу, расскажу, как, зачем и для чего. Также мы постелим туда пол, представляете, уже сегодня, и сделаем замечательный стол. Об этом вы увидите в течение ролика. Приступаем. Так, друзья, смотрите, видите, канавка такая образовалась, вот она, канавка идет, и весь поликарбонат грязный. Это капельки, после дождя сюда капали и летели брызги на наш поликарбонат. Теперь мы повесили такой вот желобочек с одной стороны, и, соответственно, точно такой же желобочек с другой стороны. Так вот все это выглядит, дело изнутри. С этой стороны по-хорошему бы его обрезать и заглушить. Я пока решил оставить так, посмотреть, в какую сторону будет у меня все это добро течь. А там потом либо повесить какую-то цепочечку, либо еще что-то сделать, чтобы вода оттуда стекала и в наш колодец, в наш погреб бывший утекала. Ксюшка тем временем здесь бегает, все поливает. Наш линолеум, к сожалению, задрало. Надо его опа, забить гвоздями в землю, чтобы его не поднимало, и будет ништяк. Сейчас сделаю еще метелку, чтобы здесь можно было подметать. И наша обеденная зона теперь выглядит таким образом. Сейчас сюда еще лавочку занесем и потом вторую лавочку отсюда сколотим, чтобы у нас углом можно было здесь сидеть. В общем, стол теперь стоит немного высоко, по моему мнению. Если нам не понравится сегодня, то мы его обрежем. Чуть-чуть покороче. Ножки ему и сделаем стол сам пониже. В общем, давайте продолжать чем-нибудь заниматься. Ну что, ребята, вот такая вот у нас здесь красота получилась. Стол, конечно, высоковат. Нужно, наверное, будет да. его сделать чуть-чуть пониже. Но не сейчас. Сегодня так лень. Да, потом сделаем. Ой, кто говорил, что мы здесь как в парнике, друзья. Сверху проветривается. Там вон все проветривается. Сверху проветривается. Везде отовсюду все проветривается. Здесь реально достаточно комфортно. Вот сейчас жарит солнышко нам через коричневую крышу. А здесь хорошо, свежо, прохладненько. Ой, видите, ветерок обдувает мои волосы. Все шелестит. Но вот это окно я боюсь, что выйдет. Наверное, сюда вот вертикальный свечок придется ставить, чтобы вот это окно, вот это и вон то окна у нас угу. были более жесткие, потому что нам как-то страшновато. Водосточку мы поставили, пол постелили, стол собрали, диван поставили, теперь можно и отдыхать. За сколько лет обрушился весь металл. Да, прям вся рас это расслоилась. В труху просто. Уга. Не, ну я, кажется, не это. Гантели, штанги. Вот такими легкими движениями четырьмя рук мы сняли все оковы. У нас остались только столбы, и, как я уже говорил, возможно, мы их оставим как сваи под будущую террасу. Сейчас мы их срежем на нужном нам уровне. Сейчас подумаем, на каком уровне нам надо их срезать. Срежем их на этом уровне. И уберем столбы. У нас наконец-то наш домик раскроется. А потом его нужно помыть. Хорошенько. Да, а зелитом надо всю смыть. Возможно, покрасить временно. Не знаю, ничего не будем загадывать пока что. Только мысли, планы. А ковы тоже сегодня будем снимать. Наши ставни, створки эти. И смотреть, что с окнами. Но ставни мы пока Подожди, полностью... тоже не загадывай, подождите, да, полностью подождите. полностью демонтировать не будем. Мы их просто откроем, чтобы потом была возможность их закрыть на ночь. А когда уже вставим стекла, уже полностью их снимем. А сейчас просто их раскроем, чтобы свет в доме был. Посмотрим, как окна реставрировать. И уже план на будущее будет нам ясен, что нам надо. Наждачки, рубанки, там стамески, еще что-то, шпаклевка. Вот. Сегодня занимаемся этим. Ну вот, друзья, сняты оковы с нашего дома, как видите, ничего не развалилось, все так боялись и переживали, но нет, как мы и говорили, трубы не касались дома, все эти вот прутки тоже ничего не касалось, это была просто защита от воришек, сейчас она нам не нужна, потому что у нас здесь первый шлагбаум, второй шлагбаум, первый охранник, второй охранник, собакин у нас тут завелся, мы вам чуть-чуть попозже покажем, дворняшка черников у нас по участку бегает, покорми, может быть, ее чуть-чуть попозже. Сейчас начинаем разбирать эти ставни, раскроем их, и, наконец-то, наш первый этаж теперь увидит свет. Второй этаж мы уже открывали с вами однажды, а сегодня откроем еще и первый. Так, ребята, с этой стороны мы тоже сняли столбы, сняли все решетки. Если есть вопросы по поводу задней части дома, там этих столбов нету, потому что в основном были закрыты окна такими путями. Там окон нету. Поэтому и ставни там никаких нет. А Саша мне вскопал грядки для того, чтобы посадить арбузы и дыни. Вот такая вот у меня получилась рассада. Да, я знаю, маленькие стаканчики, но дома земля закончилась. Я просто выжидала уже момент, когда можно будет сюда привезти и все спокойно высадить. Очень я сейчас за них переживаю, что корневая система у них очень-очень слабая потому что стаканчики маленькие, дома земля закончилась, вот, но сажать я буду не все, Саша мне подготовил 12 лунок, соответственно, 6 арбузов, 6 дынь будет у меня, начинаем работать. Бревна? Не знаю. Короче, куда? Так, вы видите, мы с отцом уже открыли почти все ставни, кроме вон той. Ту не будем открывать. Ту и в парной. Потому что это окно будет закладываться, а в парной тоже оно будет видоизменяться, поэтому смысла их сейчас открывать нету. Мы открыли три окна, которые у нас идут под реставрацию. Сейчас в домике у нас светло, наконец-то мы выключили нашу лампочку и сейчас будем освобождать комнату. Мы хотим из нее вынести все бревна. Мы хотим разметить под фундамент для нашей печи будущей. У нас будет дровяная крутая печь, мини-печь. Мы будем ее сами с отцом ложить. Он мне будет рассказывать, как правильно швы расшивать, как там всякие вот эти вот притворы делать. В общем, сейчас мы выносим бревна из нашего домика и заносим туда вот эти все кирпичи. Еще пока открывали ставни, между окон была соль. Харчевая угу. Мы ее будем использовать для уничтожения пеньков чтобы Замечательно, покупать, чтобы потому что можно сейчас засыпать сразу Будем Две пачки, вторая где там, да? бочка будет у нас все скорее стоять вот здесь всегда Либо здесь, либо с той стороны Помойкик так, у нас дождик никак не заканчивается. Все мокрое. А? Что говоришь? делать. А, любневку делаете. Ага, водосок работает. Молодцы. Вот. Что-то никак у нас сегодня дождик не хочет останавливаться. Ну ладно. Надеемся, все-таки. Да, бокнем, но работаем. Ничего страшного, самое главное, тепло. Папа тебе даст съем? Да? Нет. Смотрите, ливневка. Нет. Саша готовит у нас место под печку. Под фундамент для печки. Ой, под фундамент для печки. Так, первый свой урожай. А что всего три надо еще, наверное? Хватит. Там же еще есть сорви Маленький. Короче, первый урожайчик наш. Да. Саш, а. Чего там? Привет из советского прошлого. Термос. Термос? Причем целый. Ну. Работа такой. Сейчас я езжу. Нифига. А что он держит? Садя. <Trade> <с sided> Будем дом проверять. Еще один? Может там золото будет все-таки? Вот зачем туда закапывать это все, да? Еще один. Еще один дочь. Нифи каше. Ну вот. Вот вы обеспечены термосами. Мячей между прочим нулевой термоса. У нас дворец. один мы экспериментировали, один не держал вообще. Шиповник запарится. Это ручки для больших хромосов. Значит, и здесь они тоже должны быть. Ну что, копаем весь фундамент, что ли? Здесь пол выкапываем. Мы только закапывать собрались весь пол. Да? Я себе тут шиповник тогда возьму. Маня, иди к нам. Саня, иди помогай. Сейчас он это сначала разомбьет костер. Ой, Сань, смотри еще какая чашка. Вот эта чашка крыла. Ну... Бизнес на тормозах. Бизнес на тормозах. Хорош, перспективу, конечно. Продадите. Это просто внутренняя купка отдельно. Капец, я тут уже на такой насыпе стою. Жесть. Это колбы. Вот еще один. Просто Мы думали, находки на этом у нас остановятся, а нет. Ой, да там полно. Да их, да. Может быть, на этом везон стоит, как бы держится на этом. Ага. Кирпичи, возможно, дороже стоили, чем тормоза там тормоза было проще достать фу а окраской запахло какой-то ацетоном чем с таким а. они совершенно новый внутри а -а -а -а. вопрос только держит они тепло или нет да -да -да, ну как ч мы же один термос который под землей нашли в огороде мы пытались восстановить его, и как бы кипяток налили, подождали, а он весь остыл. О. Кошмар. Там мама уже в части утащила. Мне кажется, они здесь везде. Они не могли быть в одном углу, да? Ну, прям так, чтобы мы попали прям в один угол, там, где они все есть. Обвал. тут нарыл. Ну что, ребят, первая партия намытая в тазике стоит. Сейчас вы обалдеете. Просто вот такие вот чашки. Еще. И еще. Так, друзья, смотрите, какой клад мы отыскали. Это целых два мешка уже намытых тормозов. И целая ванна еще не отмытых тормозов. Короче, некоторые, как вы видите, без нижней крышки. Просто запаяна вот эта пипка, а нижней крышки нет. Некоторые полностью укомплектованы. Например, такие, как вот этот. У него там и внутри крышка, и здесь крышка. Смотрите, 1982 год. 15 рублей 70 копеек. Литровый термос, сделанный в СССР. Короче, они прям вообще нульцевые, новенькие. И самый интересный, а самый интересный, смотрите, именной Николаю Евдокимовичу в честь 60-летия от коллектива участка. Короче, вот такой даже именной термос здесь имеется. Представляете? В общем, такая вот чудо у нас. Это вообще 80-й год. Офигеть не встать. Это 42 года термосу вот этому вот. Обалдеть. Ну, литровый, сног Трехнулит Ой, он новый совершенно. Тоже вода там -то есть, да? Ну, не знаю, в нижних этих тромосах вода была. Слушай, вот знаю, с улицы зашла, не знаю, откуда была. Ну, Олеж, ну как же, с улицы, наверное. У них даже резинки, перекинь. Мягкие. Мягкие, а -а -а. новые резинки. То есть, вот у меня на термосе, то есть, термос на uh -huh. 15, она уже там дубовый. Надо резинку А А у 40, она мягкая, представляешь? У вот такой еще один. В Собирай. Правда? Обалдеть. Тащите все это. Пойдемте. Так, ребят, тут уже просто они нескончаемые. Мы сейчас будем проверять их на наличие хороших э, тормозов, которые действительно держат. Потому что, как вы помните, один, который мы находили, также как бы в доме, мы его протестили и он тепло как бы, не держал. Но мы находили вот такой вот. Как сосуд? А, нет, нет. Да. Похож на такой Ну что, ребят, есть предположение, сколько мы набрали тормозов? На Авито нет. каждый от трех до четырех тысяч, друзья. Я вчера посмотрел. Это Самое главное теперь их все проверить. Не будем же мы продавать те, которые плохие. Да, ребята. Давайте посчитаем. Итак, друзья, полностью укомплектованных тормозов. Укомплектован, я имею в виду и верхняя крышка, и вот такая маленькая крышечка внутри, и нижняя крышка. 40 штук лежит здесь. Два штуки стоят надо мной. И два штуки забрала вчера мама. 44 штуки. Не укомплектованных, то есть либо без нижней крышки, либо без верхней крышки. Сколько, Ксюш? 15. 15 штук. Это уже 59. И еще плюс. 4 вот таких термоса двухлитровых представляете и еще там вон еще две ну и тут да, еще всякие эти остатки вот такие вот всякие пузырьки вон всякие нижние крышки от разных отец говорит в нижних крышках у всех куличи раньше пекли может кто-то из вас даже пек напишите нам об этом год выпуска у них от 79 до 82 то есть ну плюс-минус все они 80 года Парочку мы проверим на герметичность, зальем в них кипяток, а в следующем видео расскажем, будут они держать или не будут. Но на этом сегодня все, друзья. Всем спасибо, всем пока!